Всем привет дорогие друзья, с вами команда Forester Every и я Вафин Дмитрий И сегодня бы я хотел вам рассказать, как сделать клона двойника в программе Sony Vegas Pro 12 версии в моем случае Так, давайте приступим, открываем наши файлы У меня выделено два файла есть, Давайте сразу поговорим, что вам нужно Вам нужно сняться, где вы в одной роли и где вы в другой роли В моем случае это роль бандита и ну, роль защищающегося, что ли Итак, перетаскиваем одно из видео на верхнюю видеодорожку. Ну и смотрим, что у нас получается. А получается у нас то, что э, вот это видео у нас э, расфокусировалось. Это не очень хорошо. Ну что ж, давайте приступим также к другим операциям. То есть сначала сделаем так. Так, вот где-то здесь у меня идет хороший кусок видео. Вот. Так вот, все. Я обрезал начало, и мне нужно обрезать еще и конец. А Где-то здесь у меня конец. Так, здесь будет у нас подлиннее все. То есть, смотрите, нужно снимать а, в студии. То есть, где освещение ровное, и оно не меняется. Если вы снимаете на улице, ну, во-первых, будет заметно, что там перемещение облаков, а, люди ходят, там голуби. Ну, то есть это очень сильно запарно, и в принципе это все видно. В студии же свет не изменяется, просто потому что он стоит, и он никуда не двигается. Лучше, конечно, закрыть все окна, чтобы свет с улицы не проникал к вам. Так, ну что ж давайте приступим к самому этапу подготовки видео. Нажимаем вот сюда, сейчас высветится, панорамирование, обрезка событий. Маска, инструмент создания привязки или инструмент создания икорей. И вам нужно будет либо как-то обозначить себе границу, то есть до которой вы будете работать в одной роли, и до которой вы будете работать в другой роли. У меня стояла там э, направляющая была, там, то есть она показывала мне, куда заходить нельзя. Ну, можно, в принципе, там и ленту какую-нибудь привязать и потом размыть это все. То есть, ну, уже на ваш взгляд это все идет, на ваш вкус. Так начинаем выделять, ну вот где-то где вот здесь, вот у меня все происходит. Ну, выделяем по квадрату, просто потому что так удобнее и быстрее. А у нас немного видно. Что ж, давайте сделаем повыше. Ладно. Так. Так. Все, у нас, в принципе, все получилось. Теперь давайте посмотрим, как бы, что у нас получилось так, у меня немного заходит туда тень, поэтому мы должны сделать размытие. Размытие, тип размытия, выход. Другие варианты можете попробовать, но это будет не самая лучшая идея, я вам скажу. И размытие ставим, ну так, я не знаю, вот смотрим, где оно будет. ну так На 15, окей, на 15 поставили, все хорошо у нас. Так у нас появилась вот такая вот а, штучка, а, и у нас а, все хорошо. Ну, можно еще в конце где-нибудь обрезать, то есть, чтобы... Не политься. Все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.